Внимательное и ответственное отношение к своему здоровью может гарантировать безопасность как для себя, так и для своих близких. Поэтому очень важно вакцинироваться от сезонных заболеваний, таких как пневмония. В этом году используется вакцина превинар-13. Она содержит 13 капсульных полисахаридов, наиболее часто встречающихся серотипов пневмокока. Данная вакцина, как отмечает врач, намного эффективнее прошлогодней. В университетской клинике Казанского университета уже привели 13 человек. В группе риск развития пневмококовой инфекции находятся лица, страдающие хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, лица, страдающие, страдающие хроническими заболеваниями легких, лица с иммунодефицитными состояниями и больны сахарным диабетом. Вакцина предназначена для прикрепленного населения, относящейся к группе риска и призывникам. Данную вакцину не стоит делать, если у вас развиваются острые инфекционные заболевания. Если у вас обострение хронических заболеваний, в данном случае мы рекомендуем дождаться выздоровления, либо ремиссии хронических заболеваний. Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Дарья Летащева, Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров. Универньюз.